Всем привет, всем здравствуйте, с вами я Решат Васылыев, это канал Дэви, сегодня хочу вам обратиться к подписчикам, я вам еще раз говорю, еще раз вам повторяю, мне 15 лет, хотите я сейчас вам докажу, вот просто докажу, сейчас не переключайтесь. Вот я вернулся, вот начнем с истории России. Вот, взгляните, блин, восьмой класс. Сколько лет мне? 15. Вот Еще доказательства. А вы меня не верите, да? Ну не верьте, игнорьте этот канал, отпишитесь, где-то что. навижу хейтеров, как и многие ютуберы, блогеры, мод, алгебра. И вот. Восьмое, ну вы видите, тут все зеркально просто у меня. А у вас там будет не зеркальный. Вот, вы сами видели доказательства. Что еще показать? В принципе, ничего. Я уже хотел уже, сколько там, месяц назад это, это видео записать. Просто я не хотел разочаровывать своих подписчиков. Хотя, о чем я? У меня же даже подписчиков нет. Вот. Я лишь прошу просто игнорить этот канал, либо отпишитесь, и все. Дизлайк поставьте, увидите. И все. Но не оскорбляйте этот канал, прошу вас, пожалуйста. Я стараюсь вроде снимаю ради себя, ради моего братишки. Ради подписчиков, подписчиков вроде этого канала. Так, к обращению будет.. Ну, в принципе, 5 минут. В конце концов, вы поймете. Мне 15. Как доказать, что мне 15? Ну, увидели, учебники 8 класса. Так что, люди, если вы смотрите, мне 15. Поняли? Если никто не верит в лицо мне это, скажите. Или вы боитесь? Я сейчас в полной серьезе вам говорю. Так мне пиздит уже, раздражает. Вроде стараюсь, я не виноват, что у меня монитор такой. Я, конечно, вам показать этого не могу, но ну, мало ли. Там просто, если покажу, там будет обновление Windows, то что. Сейчас вам быстро покажу. вы видели, да? Сейчас. Оп, ч, ну залагал. Я уж такой делать не буду. Так. Ну, вы видели. Все. Так. О чем я? А, Продолжаем. Если будет меня запись лагать, так как у меня и так уж места мало на телефоне, если будет тормозить, тогда уж сейчас заранее скажу. Ладно. И что я там? Вот. Подписки я и так вас вам не прошу вообще. Уже с каких там видео я вам не прошу вообще. Так что... Игнорьте вам советы, просто уйдите с этого канала и все, отпишитесь. И хейтерам моего канала говорю и подписчикам. Я человек образованный, не матерюсь на видео. Ну а были, конечно, там из какого-то игры мобильной, в которую все его любят играть. Ну вы помните там на ну, Б и С там. Я, ну вы помните Б, я даже не буду это говорить. Сам в него играл, но, к сожалению. Я в него уже не играю, я бросил. так что просто так захожу, там вдруг что-то выпадет и все, ухожу, с игры. И еще, я вам чистую правду говорю, клянусь мизинцем или чем-нибудь там, хлебом, как многие говорят, или с собой, короче, клянусь, троим, обоим. Так еще что? Еще, я, вы говорите про какого-то Влада А4, я, конечно, ну так сказать, я скажу чистую правду, я фанат, но зачем говорить, писать в игре, просто даже победить не смог, всего лишь игра. Даже снял видео, сто процентов, на наборолось неделю назад, снял там Music Wars, всего лишь игра. Алло, отдумайтесь уже, включите мозги свои. Я вам, я, все честно, я не оскорбляю вас, и никакую на какого-то ютубера, блин. Это видео не в адрес какого-то человека я снимал двойников. Влад Шач, ты не снимай двойников уже верно? Не снимает. Вот. Что еще? Это чисто правда все. Чисто правда, чистая совесть. Я, это мой канал. Я не право хоть снимать хоть что. Хоть проще. Я уже много раз вам говорил проще. Другой, любой видео. Хоть что могу снимать. И я себе уже не стесняюсь. Я раньше стеснялась. Так уже, блин. хейтеры, блин. Дураки, блин. И кого не оскорбляю, просто, блин, держу свои мысли при себе. И все. Шесть минут уже записываю. Вы это, конечно, не видите. Короче, либо последнее видео на моем канале. Я не ухожу никуда. Я, может буду еще снимать. Наверное. Что еще? Нужно подумать. И да, мне 15. В этом году исполнится 16. 6 декабря 2005 года. Где я живу, вам не скажу. Это точно. Я не, не, никому не скажу нафиг. Я не матернулась. О чем мне говорить умными словами, что ли, этим хейтерам, объяснять подписчикам? Ну, а выгляжу, как будто мне лет 10, 11, голос даже. И какой подростка, но мне 15. Хотите, еще покажу? Давайте. Видели? Видели. Геометрия, физика, химия там у меня. Проходит. убурже. Диалоги. Вс ⁇ Надеюсь, мне видео дотянет до 10 минут просто. Кому не нравится, просто дизлайк поставить, уйдите и отпишитесь. Вас прошу. Итак, YouTube блокирует некоторые видео мои и удаляет. YouTube. Тебе привет, но ну я, я про ютуб вообще Я молчу, я его не буду оскорблять Это видео чисто просто Чтоб люди поняли Я ушками Надеюсь Я, я вас достучался вы, Надеюсь вы поняли меня Все Сами вы наверняка снимаете Какие-то ну, дурацкие видео, что ли. Вообще, у кого видео нету, вообще ноль. У меня 200 видео, 200. Поймите уже. Вы, подписчики, не дураки, нормальные. Вы просто не понимаете, не понимаете, не понимаете, мой, суть этого канала. Вроде плейлисты есть, есть описание есть, все есть, в принципе. Обсуждение, в принципе. Ну, это так, неважно. Ну что попрощаться с вами уходить так короче я буду на каникулах отдыхать в принципе может даже буду работать пахать может буду а не отдыхать короче и то и то может быть правда но точно не пахать так что я еще кто в этом виноват вы сами себя виновы, виновы вините, не поменяй. Это мой канал, еще раз вам говорю. Мне 15 лет. Вот, я вам показал. Доказательства есть. Вы думаете, что я сам собой разговариваю, я с вами разговариваю. Я и вы. Так, 10 минут. На что надо с вами попрощаться? На что? Это моя вся правда чистая правда, чистой совести. мой канал, я имею право снимать, имею право и совесть снимать. а кто матерится, просто выкиньте все маты и все, закройте